Начинаем нашу тему Ну и прежде чем ее начать, наверное, вспомним Знаете, есть такой старый-старый анекдот про э, Иван Царевич, который идет по пустыне И пить хочет, потому что без воды тяжело И вдруг видит колодец Он подходит к колодцу Только хотел попить Вдруг видит сзади тень на него упала он поворачивается медленно, смотрит, змей горынычи стоит. Он думает, ну вот, змею капоганная, достает меч кладенец. Сейчас я тебе головы срублю. Срубает ему одну голову, там вырастает две. Срубает вторую голову, там вырастает две головы. Так, прикрепить комментарий. Короче, рубит он головы, а там новые вырастают. Рубился он. Три дня и три ночи, покинули, покинули его с силы, бросил на меч, говорит, ну все, змею капагана, победил ты меня, делай со мной, что хочешь. А змея ему говорит, а ты пришел, зачем? Он говорит, ну как зачем? Воды хотел попить. Он говорит, ну и, и кто тебе мешал? Так вот, я к чему-то. Мы хотим воды попить. Кто нам мешает в жизни это сделать? Казалось бы, с водой уже все понятно. Уже э, ясно, что мы состоим там на 70%, что от этого зависит наше здоровье. Но посмотрите, сколько предложений есть на рынке. И посмотрите, какая, р, какое разнообразие в этих предложениях. Поэтому сегодня я внесу маленькую ясность, потому что я с водой разбираюсь давно. Если вы ведете Александр Волин, э, щелочная вода, например, вы увидите много видео, как, когда я замерял воду, э, приборы мы, мы, мы мерили проверяли, какая лучше, какая хуже. И поскольку у меня уже в этом есть десятилетний опыт, то вот этим опытом я постараюсь с вами поделиться. Плюс, поскольку сегодня это канал «Бизнес интенсив», я расскажу, почему я выбрал эту тему, и почему она актуальна будет всегда, даже если будет, как вот сейчас, пандемия, эпидемия. И что бы ни было, люди все равно будут искать воду. И желательно, чтобы эта вода была нами усваивалась. Не просто ее пить, не просто она должна быть мокрой. И она, все уже понимают, что не только чистая она должна быть. Она должна быть биологически доступной. Что мы делаем? Во-первых, есть Всемирная Организация Здравоохранения, которая дала параметры воды. И параметры очень простые. Их там есть больше ста во Всемирной Организации, но нам сто не надо, мы возьмем пять параметров. Пять параметров, которые необходимы, чтобы в воде они присутствовали, для того, чтобы она нами усваивалась. Это структура воды, кто помнит. Структура очень важна. Масара Эмото, кто видел его опыты с водой, когда снежинка получается, когда говоришь в воде хорошие слова, а говоришь плохие, получается там кошмар, музыку он там ставил. Он проращивал рис, говоря в воде хорошие слова или ставил хорошую музыку. И плохие слова говорил, и рис этот э, начинал цвести. То есть он показал, что структура важна, это память воды. Структура, минерализация, очень важный параметр, потому что сегодня у нас воду, мы вынуждены ее чистить. И все во всех городах стоят очистительные сооружения, мы не можем просто воду пить из колодца уже. Прошло то время, когда это можно было. Следовательно, очищая воды от вредных примесей, мы, конечно, очищаем от полезных примесей. И где их потом брать? Организм, естественно, будет изворачиваться и находить их, но брать их в долг у нашего организма. Кальций будет брать у костей, магний будет брать у мышц, мышечная ткань состоит из магния, сердце, кстати, тоже мышцы. Поэтому, если мы воду пьем и минералов не хватает, то вот вам болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, огромное количество болезней. Почему? Потому что страдают наши мышцы, если мы берем, то есть... Организм берет у, э, эти минералы э, у нас, а возвращать мы их не возвращаем, потому что пьем воду без минералов. Поэтому вода должна быть минерализированной. Вода должна быть мягкой. Дождевая вода, знаете, мягкая, да? Это поверхностное натяжение воды. Если она твердая, а пьем и твердую, особенно если мы в магазине покупаем твердую воду, а это примерно как с бутылкой проглотил и ждешь, что она всосется. А она не всасывается, не попадает в кровь. Поверхность натяжения проверяется очень легко. Набираем в стаканчик воды. Если она с горкой набирается, то значит поверхность ну, она твердая. Мягкая вода не набирается с горкой. Водку с горкой нельзя налить. Поверхность натяжения очень мягкая, поэтому водка быстро проникает в кровь, поэтому мы быстро пеняем. Вот. Поэтому проверить это очень легко на самом деле. Дальше, окислительно восстановительный потенциал и Кислотно-щелочной баланс. Окислительно-восстановительный потенциал это живая мертвая вода. Это соотношение положительно-отрицательно заряженных частиц в воде. Сегодня это уже и приборы есть, и меряем мы постоянно, и мы это знаем. И кислотно-щелочной баланс. Вода должна быть слабо-щелочной. Она не сильно должна быть щелочной. 7-8. Вот в таких параметрах. Если вот эти все параметры совпадают, то вода биологически доступна. Она усваивается нашим организмом. Если какой-то из параметров не совпадает или... Нету, например, щелочной... Как она становится щелочной? При помощи щелочных минералов. То есть она должна быть минерализирована. Должны быть там минералы. Если она мертвая, значит, то есть положительно заряженная вода, то организму придется затрачивать нашу энергию, а меряется это в милливольтах. Милливольт это энергия. Организм будет затрачивать нашу энергию, чтобы переделать ее в нужную, чтобы допустить ее к нашей клетке. Поэтому если мы знаем параметры, а это есть на сайтах Всемирной Организации, есть везде, сегодня уже многие знают. Если это есть, то это можно легко проверить. Если вы проверили, то тогда вы будете искать воду, какую, которая подходит под эти параметры. И вопрос, а где же взять такую воду? Кто ее предлагает нам? В магазинах нам предлагают ее? Нет. В магазинах нам предлагают воду очищенную и не, или минеральную, но э, не предлагают именно такую, которая все пять параметров сходится. В магазине она вся мертвая, я могу вам сразу сказать, вся твердая, то есть не, не мягкая вода. Э, в магазине минералы там никто... Ну, там можно прочитать, какие минералы есть, но минеральную воду люди пьют обычно, когда они болеют. А так нам нужен именно вот наш комплекс минералов, который... Идеально нам подходит. Такие возможности есть, и я о них чуть позже расскажу. Но э, сильно минеральную воду пить постоянно тоже нельзя, потому что это по назначению врача. И тем более без минералов нельзя пить воду. Потому что это тоже как... Если почистить воду, до да, э, сделать ее дистиллированной, она очень чистая. Она для очистки организма очень полезна. Но это очень короткое время можно пить, пока не почистил организм. Дальше надо пить все-таки минерализированную. Ну и естественно структура. Поэтому... Что, какие, что предлагает рынок нам на сегодня? Сразу скажу, фильтры, которые предлагают, они предлагают фильтр, с слова, очищают воду. То, что продавцы фильтра говорят, что они добавляют минералы, неправда. Если минералы не добавляются там, ежемесячно или ежедневно, то откуда в фильтре берутся минералы? Не берутся ниоткуда. Следовательно, это все просто рассказ. Потому что я слышал рассказчиков, которые рассказывают, что вот у нас фильтр такой, что он еще добавляет минералы, потому что там какой-то есть камушек. Камушек может один раз добавить. Дальше кончились минералы, неоткуда добавляться. Поэтому надо относиться с, просто с, разумно к этой информации. Мы пришли в свое время к тому, что нам предложили на рынке. И это было... Давно-давно я попал вот на такую водичку. Называется он Coral Mine. Это был коралловый клуб, я пришел в 2011 году. И я когда попробовал, мы начали мерить. Старые фильмы, вы можете посмотреть, они мои старые фильмы которые я снимал я просто настолько меня эта информация настолько обрадовала что наконец то есть просто бросаешь один пакетик совершенно полтора литра и получаешь воду все пять параметров сходятся это ну, природный продукт это не выдуманная это не химия природный продукт добытый с дна моря коралл санга который делает воду оптимально для питья более того подтверждение тому что это так то есть по результатам. На острове Канавы живет э, народность, которая попала в книгу рекордов Гиннесса с этого острова «Люди», потому что там самое большое число долгожителей. И именно потому, как выяснили э, э, ученые, что они пьют такую воду. Ну, естественно, там и пища нормальная, и радуются они этой жизни. Поэтому, но вода – основа всего. Вот здесь. Коралл май написано, есть еще один коралл, сейчас покажу. Вот, и мы начали это принимать. Я принимал 5 лет этот коралл. И я вам скажу, что за 5 лет цена выросла в принципе не сильно намного, она выросла до 18 евро, а начинали мы покупать за 16 ,05 евро 0,5 центов. У меня есть старое видео, где есть, я показывал цену, по которой мы покупали. Но мир не стоит на месте, жизнь идет вперед. И есть предприятия, которые начинают делать чуть-чуть дороже и начинают улучшать продукт. Улучшать природный продукт, только портить. Поэтому, когда начали улучшать, у нас стала бутылка пачкаться. Так кто помнит то время, вот мы покупали, и бутылка становилась матовая через 2-3 дня. Начали добавлять что-то, чтобы оксидный восстановительный потенциал больше показывал, чтобы типа это лучше. Но лучше я бы не сказал, что это было. В любом случае, он все равно приемлем, потому что основу тут есть. Все эти пять параметров он соблюдает. Так что Коралл хороший, можно покупать. Но, вот сегодня, перед тем, как выйти в эфир, я зашел на сайт кораллового клуба и прочитал цены. Вот такой вот Коралл стоит 23 86 евро центов сегодня. Тогда 16,05 стоил. 23,86 евро. Для сравнения я вам покажу. Вот такой вот коралл стоит 16,20 евро. Это природный коралл. Без никаких добавок. Бутылка матовая не становится. Но 23,86 и 16,20. Есть разница, правда? Сегодня люди, которые продают этот коралл. А мы говорим сегодня о бизнесе. Так вот которые продают этот коралл, естественно, что они говорят, что он лучше, он лучше по такому, по такому. Понятно, что они не могут сказать, ребята, там есть вот такой коралл, он дешевле, но он такой же сам. Конечно, они не могут сказать, что он такой же самый. просто дешевле. Естественно, они будут говорить, что это лучше. Но что я говорю своим потребителям? Повторяю, мы говорим о бизнесе. Я им не рассказываю, какой лучше. Я им не рассказываю, что какие там параметры. Потому что все параметры уже сегодня есть в интернете, и все могут их проверить. Я говорю просто возьмите... Дешевле, почти в два раза. Дешевле, и проверьте. Попейте один месяц такой, попейте один месяц такой и посмотрите по результатам. У вас есть приборы. Померите этот, померите этот. И вы будете видеть, что этот природный продукт ничем не хуже этого, но стоит он 16,20. Причем вы сами это сделаете. Не я вам не с моих рассказов вы будете делать. Сами проверите и сами выберите для себя. Если богатые, можно платить 23,86 ну, если есть лишние деньги, почему не заплатить? А если вы хотите брать по нормальной цене, а люди, которые умеют считать, они все равно, если два продукта одинаковые и цена разная, то какой, какой смысл брать дороже, если можно брать такой? Вот это одно из самых лучших улучшителей качества воды, самых простых и самых дешевых. В своих видео я сравнивал с водой, которую мы покупаем в магазине, я сравнивал с водой, которую мы покупаем после фильтра. Вы можете эти, эти видео найти и вы можете посмотреть. Там четко цены стоят. И вы можете сразу сами для себя выбрать, какие, какой, коралл, какой коралл вам брать. Или какое другое качество найти улучшить воду. Потому что приходит, приходили люди, поверьте мне, я проводил школу здоровья, каждый раз мы начинали с воды. Приходили люди, говорили, есть шунгитная вода. Прекрасно, давайте померяем. Начинаем мерить, что дает шунгит. Энергию дает. Если шунгит брать, менять постоянно, то может быть минерализацию но вот... Минерализацию мы не можем проверить в таких условиях, но больше же он ничего не делает, он не меняет оксидно-восстановительный потенциал, он не делает воду щелочной. Он просто добавляет энергию. И то, если его настаивать на солнце. Потом замораживать воду, размораживать. Опять же, вопрос очень простой. Минерализацию даст замороженная вода и размороженная основа. Если там минералов до этого не было, то вы ее заморозили разморозили, а взяться им там неоткуда. Поэтому, если поменять структуру воды, да, заморозить лучше. Лучше пить замороженную воду. Там при правильной заморозке надо вытаскивать то, что э, остается незамороженным в середине, э, это тяжелые металлы, то вода становится чище и структурированной. Но она не добавляет... Э, поверхность натяжения может быть поменяется, но точно она не станет щелочной от этого, и точно она не станет от этого отрицательно заряженной и минерализированной. Поэтому... Все улучшители воды, которые предлагались, они были либо не, не, не настолько эффективными, либо намного-намного дороже. Особенно, если это какие-то аппараты, препараты, какие-то баночки, бутылочки приносили. Действительно, люди наливали бутылочку, она становилась, ну, показатель щелочной показывал, что она очень щелочная. Во-первых, она не должна быть там 13 или, 15 щелочной, 13 или 14 щелочной, чтобы она синяя, фиолетовая была. Она должна быть 7-8, а это коралл. Поэтому мы остановились на этом. Качество воды это самый, повторяю, самый дешевый, природный, самый лучший продукт, который можно испробовать. Цена 23.86 или 1837.50 рублей 50. 1837, 50 стоит, а вот это 900 рублей стоит. 1800-900, в два раза дешевле. Вот. Плюс еще есть акции, по акции и этот, и этот дешевле, но это все равно, по акции получается намного дешевле, чем этот. Вот. Поэтому выбор делайте сами, я за вас его делать не буду, я вообще ни за кого выбор не делаю. Все мои видео, которые вы смотрели и которые я буду снимать впредь, я показываю, моя задача, как бизнесмена, как человека, который занимается водой, показать людям варианты, какие у них есть варианты, и пусть они выберут себе сами. Естественно, если я занимаюсь бизнесом, мне надо найти продукт качественный и чтобы он был, цена не превышала рыночную. Сегодня очень много компаний. Коралловый клуб не единственная компания, которая занимается кораллом. Хотя они говорят об эксклюзивности продукта, но это говорят люди, которые не, не понимают, что такое эксклюзивность. Какая эксклюзивность? Если у нас есть уже не эксклюзивный. Да? А она не только у нас коралл не только у нас есть. Очень много компаний сегодня, в которых есть коралл. И сегодня очень многие компании обращают внимание на качество воды. Естественно, они занимаются этим, естественно, они предлагают по своей цене. Есть даже дешевле, чем у нас. Но это, сейчас не помню, Coral Ватер, по-моему, называется. Но это компания, которая логистику никак не может обеспечить. И если вы ее будете заказывать, то вы за пересылку заплатите в два раза больше, чем сам Коралл стоит. Поэтому, если бы они назначили, умели делать логистику, то тогда можно было бы и там брать но мы берем в Авроре потому что это в любой точке земли можно заказать и пересылка будет не такая дорогая потому что если мы в Германии заказываем или в Европе, то вы получаете в той стране и по цене той страны э, почты, которая в этой стране работает да? в России, значит в России в во многих городах России сегодня есть э, коралловые э, Авроровские склады где можно просто прийти, купить и иметь дома воду самую качественную в плане вот колодезную как раньше пили сегодня такая возможность я больше другой такой возможности не знал если вы знаете подскажите но вот я сколько искал пока даже близко не нашел ничего чтобы цена и качество совпадали вот единственное ли это улучшить или качество воды конечно нет у нас есть антиоксиданты которые помогают воду если нужно организм взбодрить нужно иногда организм защитить это, а, антиоксиданты это защита нашего организма Потому что мы сегодня закислим организме. организм Естественно нам нужны антиоксиданты Чтобы восстанавливать чтобы его Чтобы делать, ощелачивать А в, кислом, в кислой среде развиваются Вы знаете все бактерии Грибки, вирусы в том числе О вирусах отдельная тема Я сейчас еще немножко скажу о вирусах Потому что сегодня там вторая волна Обещают нам, чтобы это не пугало никого Я сейчас покажу, что мы делаем с этим Так вот Есть антиоксидант Опять же, как мы брали в караван-клубе Х-500, а потом сравнили его с Redox Rings. Если вы введете сравнение антиоксидантов Redox Rings э или самых лучших анти антиоксидантов, например, Александр Волин, вы найдете фильм, который снимал э Михаил Середа. Он сделал изумительный опыт. Он взял антиоксидант, натер картошечку. И залил этими антиоксидантами, один просто картошку водой залил, один вот тот, который считался самым лучшим, и один редоксиринс, который мы употребляем. Так вот, там где редоксиринс, картошка, ну где-то 8 или 9 часов оставалась белой, потом начала чернеть. Предыдущая картошка почернела быстро. То есть он показал, как с какой скоростью закисляется наш организм на, на, на примере этой картошки. Если мы пьем Редекс Рилс, то с какой скоростью мы закисляемся? И он сделал изумительный опыт. И если вы найдете, вы будете очень удивлены. Оказывается, можно сохранять свой, защитить себя при помощи антиоксиданта на 8-12 на часов, если у вас есть Редекс Рилс. И с этим антиоксидантом, если мы говорим о бизнесе, то он в два раза дешевле того, который считается самым лучшим. Но работает, увы, не так хорошо. Вот. Что мы используем для улучшения качества воды? Ну и теперь по поводу вируса, который я сказал. То есть, если у нас вирус сегодня э, свирепствует и лекарства от него нет, то вопрос, что он делает в нашем организме? Мы знаем сегодня вот, э, ну, про коронавирус, э, что мы знаем? Наверняка, только факты. Какие? Что э, маски там, кто говорит, защищают, не защищают. Но факт тот, что маски остановили распространение. Вот где маски носили с самого начала, там не так быстро распространялось. То есть это эффективно. Но в масках ходить неприятно и не хочется, правильно? Что мы знаем еще? Мы знаем, что поражает вирус тех, у кого слабая иммунная система, в основном людей со слабым сердцем и с диабет, сахарный диабет, в основном этих людей. Ну и тех, у кого постарше, у кого слабая иммунная система. Значит, есть ли защита против этого? Ну, конечно, есть. Восстанавливать иммунную систему. Для того, чтобы восстанавливать иммунную систему, начинать надо с воды. Ну и некоторые вещи, которые мы употребляем. Например, очищать лимфу и очищать... А, да, еще один факт, который немаловажный. Что где больше всего эпидемия свирепствует? Там, где влажный климат. Вот у нас в Испании влажный климат. Ну, чувствуется, во-первых, влажная среда. И как, что такое влажная среда? Это воздух влажный, которым мы дышим. И эта влага, если у нас слабая иммунная система и лимфа плохо работает, то она остается в легких. И как только вирус попадает, попадает на эту почву, на благоприятную, он сразу начинает там развиваться, и вот тогда наступает кризис. И тогда нужно э, пр, пр, продышать кислородом, пр, пр, пр, легкие продувать кислородом, потому что иначе так человек может не выжить. Не выжить. Но ведь можно и не копить это. Можно делать лимфатическую гимнастику, как мы делаем для очистки лимфы. И можно употреблять то, что спокон веку употребляют люди для очищения легких, для выведения слизи из организма. Это солодка. Корень солодки. Сегодня есть таблеточки. У меня их с собой нету, но вы наверняка, если вот здесь вот в магазине посмотрели, вы найдете корень солодки. Солодка экстра. Берете таблеточку, делаете чай, пьете его утром и вечером, и легкие очищаются, потому что вся эта слизь выходит. Если мы накапливаем, у нас шанс заразиться и попасть в зону риска гораздо больше. Поэтому, если где-то у вас есть поблизости, кто знает, где брать корень солодки, сразу скажите, пусть будет дома. Просто пьете, чай же пьете, правильно? Берете корень солодки, делаете чаек утром, вечером, и это намного меньше степени риска у вас будет в плане вот заражения вот этими вот вирусами. Ну и обязательно, конечно, восстанавливать иммунную систему. Иммунную систему я уже записывал в видео, как мы восстанавливаем. Естественно, начинаем с воды. Вот. А, э, приходим к концепции здоровья. А, и сейчас я пересказывать это не буду, потому что это целая тема. Но кто захочет, иммунная система найдет то же, как восстанавливается в наших э, предыдущих видео. Вот. Что еще рассказать вам о воде, раз мы уже на канале «Бизнес». Когда я начинал заниматься водой, мои друзья говорили, ну смотри, можно машины вот, гонять тут сейчас на Россию. Тогда машины гоняли и говорят, давай с нами. Я говорю, ну говорит, смотри, я одну машину перегнал, заработал 200-300 евро. А ты что, один коралл продал и один рубль заработал, один евро заработал? И я тогда говорил, кто-то позвонил, и я говорю, это так, я один рубль, за один евро заработал, когда один коралл продал. Но если пройдет время, и у меня будут покупать коралл, у тебя машину купили, ты получил 200 евро, больше ты второй раз этому человеку машину не продашь. А человек, который купил у меня коралл, если он понял, что эта вода лучше, чем ту, которую он пил, и дешевле ему обходится, то он всегда ее будет брать каждый месяц. Каждый месяц я буду получать этот 1 евро. Если таких людей, которые будут понимать, будет 100 человек, я буду получать 100 евро. Если их будет тысячи человек, я буду получать тысячи евро. Если пройдет 10-15 лет, хотя бы 1%, допустим, в Германии будет пить, а в Германии сколько там, 80 миллионов населения, 1%-800 тысяч. Если будут пить эту воду, по моей рекомендации, то в принципе мне не надо будет машины перегонять. Поэтому, когда мы говорим о бизнесе, ребята, и когда мы ищем бизнес, какие-то проекты, то надо искать не то, где мы много заработаем и быстро. Как говорил классик бизнеса, на богатых можно много заработать, на богатых мало. А вот на людях, которые занимаются здоровьем, а их уже становится с каждым годом все больше, и люди, которые понимают, что они будут дешевле, дешевле быть здоровым и покупать вещи не самые дорогие, не самые дорогие, покупать подешевле, но качественнее, а это разумные люди. Когда ты окружаешь себя разумными людьми, тебе не нужно им объяснять, что для них лучше. Они сами определили. Я же сказал, я говорю, выбирайте сами. Пробуйте этот, вы же можете купить и этот, и этот. Разница небольшая, но это в два раза дороже. Но если вы один месяц попьете этот и этот и выберете для себя сами, то тогда вас никто не сможет убедить, что для вас лучше, потому что вы сами знаете, его пробовали там и там. Да? Те люди, которые не пробовали вот это, и пробуют это, и их убедили, что это лучше, ну и они берут лучше. Сегодня очень много людей, которые покупают дорогие вещи, не понимая, что можно покупать то же самое дешевле, потому что кто-то их в чем-то убедил. Вот Меня убедить довольно трудно, поэтому я все пробую. И я предлагаю людям, я пытаюсь быть свободным. Свободным от чужого мнения. Можно быть, когда ты попробовал там и там, и выбрал для себя лучше. И я этому обучаю людей. Это и есть мой бизнес. И я выбираю тот бизнес, который будет в любой момент востребован. Потому что люди пили воду, будут пить. И будут всегда искать качественную воду. Чем дальше, тем больше вода будет становиться хуже, тем больше люди будут искать качественную воду. А это я. Это я могу показать, где вода лучше, дешевле и качественнее. Поэтому вот на этой замечательной ноте я, наверное, закончу. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Я, правда, не знаю, как тут их читать. Но думаю, что появятся вопросы, мы всегда сможем вам ответить, вы можете найти на этот, прямо на этом же аккаунте, задавать вопросы, и вы всегда получите на них грамотные, понятные ответы, которые вы всегда сможете сами проверить, сами попробовать, и сами для себя выбрать то, что для вас лучше. Я вам желаю разумности, понимания, здоровья, и выбирайте... То, что вас будет делать здоровым сейчас, а не тогда, когда уже надо к А сейчас это качество воды, это концепция здоровья, и это хорошее настроение. А когда у нас все нормально, и настроение хорошее. Я вам этого искренне желаю. Прощаюсь с вами. Всего доброго. Будьте здоровы.